В начале сентября ульяновский автозавод начал ставить двигатели класса Евро-2 на Хантер и автомобили старого грузового ряда СГР, как ульяновцы называют классические буханки и головастики. А сейчас очередь дошла до патриота и пикапа, которым также достались упрощенные моторы. Выбор такого агрегата позволяет сэкономить 20 тысяч рублей, а еще 5 тысяч можно скостить, отказавшись от антиблокировочной системы. Так Евро-2 патриот дилеры готовы отдать за полтора миллиона ровно. Это будет максимально простая версия с китайской механической коробкой, классической раздаткой и стальными колесами. В набор оборудования такого внедорожника входят гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал, аудиоподготовка и центральный замок. Комплектация называется флит икар. Нет, это не тот икар, что увлекся полетом на самодельных крыльях скрепленных воском. Так называется фирма, что поставляет заводу рулевые колеса старого образца без подушки безопасности. Телеканал АвтоПлюс рассказывал, что КАМАЗ пусть небольшими, но партиями выпускает грузовики нового поколения К5. Но уже скоро автогигант начнет делать такие машины куда более серьезными тиражами. Так, главный конструктор инновационных автомобилей автозавода Сергей Назаренко заявил, что выпуск санкционно устойчивых и импортозамещенных грузовиков из семейства К5 начнется в феврале следующего года. Уганда заключила соглашение с российским КАМАЗом о строительстве завода по производству грузовых машин. Об этом агентство РИА Новости сообщил посол Уганды в России Мозес Кизиге. Сам КАМАЗ не то чтобы опроверг это заявление, но поспешил уточнить, что компания заинтересована и активно развивает сотрудничество со странами африканского континента, где челнинская техника пользуется спросом много десятилетий. Однако в настоящий момент говорить о каких-либо достигнутых соглашениях с Угандой не приходится. Мы готовы обсуждать все виды сотрудничества в интересах наших государств. Между тем, Почта России вовсю тестирует электрические среднетонажники КАМАЗ «Чистогор». Итоги будут подведены позже, а пока известно, что машина, способная преодолеть 120 км, весит не полные 10 тонн, а на борт берет чуть больше 8. Кроме того, российские почтовики испытывают электрические «Газели» НН, а также фургоны «Солиус» китайского происхождения. Впереди испытания и других моделей, в их числе аккумуляторной УАЗы Профи от двух производителей, включая машину под названием Эко Автопроф.